Также сложно осознавать, что человек произошел от обезьяны. Интересно, кто были мои предки? Мартышки? Макаки? Шимпанзе? Всем привет, с вами Максим и вы на канале Путь к Истине. А знаете ли вы, что теория Дарвина, то есть теория эволюции всего живого, до сих пор является всего лишь теорией, а в школьной программе да и не только в школьной, эта информация преподносится как факт, показывая различные звенья эволюции человека. И самое главное, другие теории даже не рассматриваются. Не кажется ли вам странным такой подход к науке? Чтобы понять, почему так происходит, давайте посмотрим, что мы знаем о самом Дарвине из его биографии. Проучившись 7 лет в школе, Дарвин ее так и не окончил. Дарвин два года ходил на лекции медицинского факультета Эдинбургского университета, после чего он забросил учебу. Будучи студентом, Дарвин проводил свое время в местных барах с друзьями, с грехом пополам сдавая зачеты. После такой информации задаешься вопросом, как Дарвин вообще смог написать свои научные труды, да и тем более распространить их по всему миру. Сразу все станет ясно, если мы познакомимся с его дедушкой. Дедушка Чарльза Дарвина, Эразм Дарвин, являлся членом масонской ложи, в общем, как и все семейство Дарвиных. Он занимался теорией эволюции всего живого. Его внук Чарльз Дарвин решил продолжить его дело, и в 1831 году Чарльз Дарвин отправился в кругосветное путешествие на корабле Бигл, чтобы собрать все необходимые доказательства для своей научной работы. Во время путешествия на Бигле Дарвин сделал весьма странную запись в своем дневнике. К концу путешествия, когда мы были на острове Вознесения, я получил письмо от сестер, в котором они сообщали, что Сэнджвик посетил отца и сказал, что я займу место среди выдающихся людей науки. Тогда я не мог понять, каким образом ему удалось узнать что-либо о моих работах. Это письмо выглядит очень странным. Такое чувство, что у кого-то стояла цель – продвинуть идеи дарвинизма по всему миру любой ценой. И совсем не важно, с какими доказательствами приедет домой Чарльз Дарвин. Все уже было решено заранее. И неудивительно, ведь Чарльз Дарвин состоял в тайном клубе X-Club, все участники которого являлись членами королевского общества. В него входили величайшие ученые, а также ряд крупных банкиров среди которых влиятельный банкир, член парламента Джон Лаббок. Книга Дарвина была напечатана в 1859 году и была переведена почти на все европейские языки. Благодаря банкирам тайного клуба, книга Дарвина распространялась по всему миру с бешеной скоростью. Пиар моментально сделал из Чарльза Дарвина, как сейчас говорят, звезду. В Короткое время он стал самым великим ученым всех времен и народов. Истину перестали искать, ее стали создавать. Дарвин в поддержку своей теории выступал на различных лекциях по своей научной работе, но иногда создавалось впечатление, что Дарвин был всего лишь пешкой в руках Серого Кардинала. Нередко при публичных выступлениях Дарвин не помнил отдельные моменты собственной работы. Он ссылался на плохую память и открывал книгу для цитирования. Такое чувство, что работа была написана совсем другим человеком. А все дело в том, что подавляющая часть разработки этой теории принадлежит совсем не Дарвину, а Альфреду Расселу Уоллесу, выдвинувшему гипотезу о том, что естественный отбор мог влиять на превращение одних видов в другие. В феврале 1858 года Рассел написал обширную статью. Тенденция видов отклоняться от своего оригинала на неопределенный срок. В ней содержится большинство идей эволюционной теории. А вот спустя ровно один год Дарвин публикует свою книгу, которая по странному стечению обстоятельств очень похожа по своему смыслу на статью Рассела. Дарвин представил доклад со своими идеями королевскому обществу, которому он и принадлежал. Установив таким образом приоритет своей разработки, Дарвин стал писать книгу без каких бы то ни было упоминаний истинного автора – Альфреда Рассела. Все это подробно описывается в книге Арнольда Бракмана «Тонкая комбинация». Книга Дарвина пестрит гипотетическими высказываниями, типа это могло так происходить, возможно, может быть, предположим, что. То есть в книге рассмотрены исключительно предположения, которые хитрым манипулированием выдают за науку. Но что самое главное, в книге не было ответа на самый главный вопрос. Если эволюция происходила на самом деле, то мы должны были найти многочисленные свидетельства изменения одних видов в другие. Например, переходных форм между видами. Этот вопрос мучил даже самого Дарвина. Вот как он высказывался по этому поводу промежуточные звенья, геология, несомненно, не выявила таких постепенных органических изменений. И это, пожалуй, наиболее очевидное и серьезное возражение, которое может быть выдвинуто против теории эволюции. Чарльз Дарвин цитируется Дэвидом Раупом «Конфликты между Дарвином и палеонтологией». Даже сам Дарвин понимал, что геология не выявила переходных форм между видами, что полностью уничтожает его теорию. И тогда Дарвин решил выкрутиться, придумав совершенно нелепое объяснение. Виды быстро менялись в других частях света, в которых люди еще не успели исследовать осадочные породы. Позже эти измененные виды перебрались в западные страны, где и были обнаружены в осадочных породах как новые виды. Таким образом виды изменялись на другой стороне Земли, и поэтому переходные виды отсутствуют на нашей стороне. Дарвин понимал, что его объяснение выглядит, мягко говоря, не очень правдоподобно. И поэтому он решил обратиться за помощью к своему знакомому Эрнст Генри Геккелю. Дарвин попросил Геккеля помочь ему в нахождении фактов, подтверждающих теорию эволюции. И Геккель изобрел теорию рекапитуляции. В соответствии с ней, каждое лицо при своем развитии в утробе повторяет путь своего предка. К примеру, утверждалось, что эмбрион человека при своем развитии повторяет сначала рыбу, затем присмыкающегося, а затем превращается в эмбрион человека. Сам Дарвин неоднократно высказывался о рекапутуляции Геккеля и даже включил эти самые рисунки в свою книгу 1871 года. Таким образом, чтобы подтвердить состоятельность своей теории, Дарвин опирается на другую теорию, которая также научно не подтверждена. Гениально! А вот что самое интересное во всей этой истории: В 1874 году Гекель был увлечен в мошенничестве немецким эмбриологом Виллигелемом Гисом, обвинившим его в нечестности и соответственно дискредитированным в рядах ученых-исследователей. Гис, занимаясь исследованием зародышей, утверждал, что эмбрион человека, да и любой другой эмбрион, никогда не проходил через стадии развития присмыкающегося, как утверждал об этом Гекель. Чуть позднее, в 1915 году в университете города Йена, в котором Гекель преподавал, пять профессоров обвинили его в жульничестве, и он был осужден университетским судом. Через некоторое время Гекель и вовсе признался что его теория, его рисунки – это не более, чем собственные вымыслы. После признания проделанной лжи, мне следовало бы чувствовать осужденным и виновным, но утешаю себя тем, что со мной сотни ученых, в трудах которых можно столкнуться с фальсификациями, похожих на мою, с некорректными данными, искаженными для их же интереса, схематизированным и пересмотренным иллюстрациями, сделанных на основе моих. Последнее и самое документально обоснованное разоблачение про дело Геккеля состоялось в 1997 году, когда группа исследователей под руководством английского эмбриолога доктора Майкла Ричардсона сфотографировала развитие зародышей 39 разных видов. Вот что он сказал о Геккеле в своем интервью газете Лондон Times. Это один из худших случаев научного мошенничества. Шокируй, когда узнаешь, что человек, считающийся великим ученым, занимался сознательным жульничеством. Он копировал зародыш человека и потом утверждал, что все зародыши выглядят одинаково. Но это не так. Это все фальшивки. Лондон Таймс, 11 августа 1997 года. Вот так ученые к концу 20 века наконец осознали, что теория Геккеля не имела под собой никаких научных оснований и была фальшивкой. Но что самое странное, так это то, что авторы учебников биологии до сих пор рисуют зародышей с несуществующими жабрами и таблицу зародышей различных млекопитающих. Но это не все факты фальсификации, которые встречаются у дарвинистов. После смерти Дарвина в 1882 году фальсификации вышли совершенно на другой уровень. Вот несколько таких фактов фальсификаций: Подлог в Пилдоуне в 1912 году в гравийном карьере в Пилдауне Чарльз Доусон со своей командой обнаружили несколько костей черепа, переходного звена обезьяна-человек. Чарльзу Доусону на месте находки воздвигли памятник. В городке Пилдауне местный бар был переименован в Пилдонский человек. Череп обезьяна-человека занял почетное место в британском музее. Но в 1953 году геолог британского музея Кеннет Окли... Совместно с профессором анатомии в Оксфорде Легрос Кварком исследовали кости пилдонского человека. Использовав тест на Тор, они установили, что пилдонский человек был грандиозной мистификацией. По-видимому, Доусон со своей командой положили рядом с человеческим черепом челюсть обезьяны, подпилили зубы и окрасили все кости хромпиком, чтобы придать им впечатление, что они все являлись частью этого черепа. Несмотря на скандал с пилдонским человеком, его изображение и по сей день красуется в учебниках биологии в качестве промежуточного эволюционного звена между обезьяной и человеком. Человек из Небраски В 1922 году директор Американского музея истории природы в Нью-Йорке Генри Фейерфилд Осборн и Гаральд Кук сообщили всему миру, что в результате долголетних упорных поисков Гарольд Кук наконец-то нашел коренной зуб, принадлежащий древнему человеку периода плиоцена. На основании одного единственного коренного зуба Осборн заявил, что он принадлежал человеческому предку ⁇ получеловеку, полуобезьяне. На основании этого зуба художник создал полномасштабное изображение этого древнего обезьяна человека. Но спустя 6 лет... В 1928 году было установлено, что зуб принадлежал свинье вымирающей породы и никак не относится ни к человеку, ни к обезьяне. Яванский человек Нидерландский астрополог Эжен дюбоа в 1891 году отправился на Суматру и другие острова Голландской Ост-Индии в поисках окаменелостей. В сентябре 1891 года у реки Соло Дюбуа нашел черепную крышку. Через год он обнаружил бедро, позже он нашел три зуба. Дюбуа предположил, что все эти кости принадлежали одному и тому же лицу, и что им около миллиона лет. Вооруженный этими костями, Дюбуа сообщил миру о находке яванского человека. Но в 1907 году немецкая экспедиция отправилась на Яву, чтобы урегулировать этот вопрос. Прибыв на Яву, они перекопали 10 тысяч кубических метров породы и нарыли 43 ящика костей, а затем объявили, что это все пустая трата времени. Их главным открытием было то, что кости яванского человека Джубуа были взяты из лавы близлежащего вулкана. Его извержение похоронило большое количество людей и животных. Все эти факты лишний раз доказывают, что кто-то целенаправленно продвигает идеи дарвинизма, идя на различного рода фальсификации. Но для чего нужно было внедрять ложную теорию всему человечеству? В том, что главной целью книги было нанести удар по христианству, нет никакого сомнения. Так в своей автобиографии, написанной им в 1876 году и озаглавленной «Воспоминания о развитии моего ума и характера», он заявляет, я не понимаю, как кто-либо мог бы желать, чтобы христианство было истиной, так как прямое значение его текстов указывает, что неверующие, а это включает моего отца, брата и почти всех моих лучших друзей, будут наказаны навеки веки вечные. Поэтому эта доктрина заслуживает проклятия. Помимо религиозной составляющей, теория Дарвина оказала огромное идеологическое значение для подготовки российского общества к ликвидации монархии к атеизму, к марксизму и, как следствие, к Великой Октябрьской революции. Идеолог мировой социалистической революции Карл Маркс признавал, что основными своими идеями обязан Дарвин. «Книга Дарвина очень важна. Она служит основой моей идеи естественного отбора в классовой борьбе на протяжении истории. Теория Дарвина также оказала существенное влияние и на такие исторические личности, как Ленин, Сталин и Гитлер которые погубили огромное количество человеческих жизней. В кабинете Ленина единственным украшением была фигурка обезьяны, сидящая на стопке книг, рассматривая человеческий череп. Работая над своими работами и подписывая смертные приговоры, Ленин всегда имел перед глазами эту фигурку, которая насмехается над человечеством. Сталин во время учебы в семинарии зачитывался работами Дарвина. Он стал его горячим сторонником а со временем отрогся от убеждения, что человека сотворил Бог. И более того, в этом начал убеждать своих партнеров-семинаристов. Именно работы Дарвина убедили Сталина, что терпимость и милосердие – это признак слабых. Для Гитлера теория Дарвина была основной теорией и философией жизни, где выживает тот, кто сильнее. Это можно легко отследить в книге Гитлера «Майнкамп». Исследователь Роберт Кларк писал, что с самого детства ум Гитлера был в плену эволюционной дарвинистской теории. Как вы понимаете, теория Дарвина принесла человечеству огромное количество бед и страданий. И она продолжает приносить беды и страдания, ведь подавляющее большинство человечества до сих пор верят в теорию Дарвина, даже несмотря на то, что в ней нет никаких научных доказательств, а лишь наоборот сплошные фальсификации. Чтобы как можно быстрее распространить правду, я установил на данное видео права Creative Commons. Любой человек может загрузить мое видео на свой канал, не боясь за авторские права. Ну а я в завершении буду очень рад вашим лайкам, а также оставь несколько комментариев под видео и не забудь подписаться на канал. Ведь только вместе мы дойдем до истины. Вы были на канале Путь к истине и с вами был Максим. Пока.